Здравствуйте! Мое Дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Пакет налоговых контрсанкций. Мера не для всех. Субсидия за трудоустройство. Инструкции с отсрочкой. Налоговый прогноз. Пакет налоговых контрсанкций. Утверждены ожидаемые всеми налоговые меры. Назовем часть из них. До конца этого года пени за период просрочки в уплате налогов более 30 дней не будут взиматься в повышенных размерах. Гостиничный и туристический бизнес сможет рассчитывать на нулевую ставку НДС, а IT-компании на нулевую ставку налога на прибыль. Открыт доступ к заявительному, а значит ускоренному, возмещению НДС практически для любого действующего бизнеса. Граждане освобождаются от НДФЛ по ряду доходов. Изменяются правила учета расчетов по договорам кредитов и займов при расчете налога на прибыль. Увеличивается стоимость авто, облагаемых повышенным транспортным налогом и другие меры. Мера не для всех. Перенос срока уплаты аванса по налогу на прибыль действует не для всех налогоплательщиков. Будьте внимательны. Месячная отсрочка касается только организаций, которые рассчитывают ежемесячные авансовые платежи, исходя из прибыли предыдущего квартала, и передвинут с 28 марта на 28 апреля только один платеж за март субсидия за трудоустройство. Продлена программа занятости безработных граждан. Это мера поддержки знакома бизнесу со времен корона апокалипсиса. Но теперь она получила апгрейд. С 21 марта право на частичную компенсацию зарплатных затрат получили работодатели, взявшие в штат граждан в возрасте до 30 лет. Сумма субсидий в расчете на каждого трудоустроенного равна 3 рот на 2022 год, то есть 13 890 рублей, увеличенным на сумму страховых взносов и районный коэффициент, если он есть. Инструкции с отсрочкой. Минтруд разрешил работодателям до 1 января следующего года не пересматривать инструкции и правила по охране труда, принятые на локальном уровне. Вступившие в силу с 1 марта требования к форме и содержанию таких документов, начиная с 29 марта, приостанавливают свое действие. Это хорошая новость. Теперь есть время не спеша подготовить обновленные редакции инструкций и правил по охране труда. Налоговый прогноз. С 6 апреля порядок привлечения к ответственности КАП изменится. Так, смягчена административка для малого бизнеса и СУНКО. Единственным наказанием за впервые совершенное административное правонарушение будет являться предупреждение. Размеры штрафов для СУНКО и микро и малых предприятий будут не больше, чем штрафы для предпринимателей. Исключено одновременное административное наказание виновного работника и его работодателя не будут суммироваться штрафы по наказаниям, объединенным одним составом правонарушений. Для малого бизнеса из обрабатывающих отраслей, сферы культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств планируется продлить на 6 месяцев срок уплаты единого налога при ОСН за прошлый год и первый квартал этого года с последующей рассрочкой в течение полугода. Новые предложения от амбудсмена Бориса Титова в поддержку бизнеса. В два раза поднять пороги выручки для отнесения предприятий к категории субъектов МСП. Причина – финансовые критерии МСП давно устарели. Списать бизнесу пятую часть долгов по программе FOD 3.0. Ограничить ставку эквайринга по картам МИР уровнем 0,5%. Вернуть ювелирной отрасли право на спецрежимы, применение которых уже законодательно отменено с 2023 года. Новости столица. Субъектам МСП из городского бюджета возместят часть процентов, уплачиваемых ими в рамках программ льготного кредитования. Из перечня объектов недвижимости, облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости, в 2022 году исключено 134 объекта. По ним платить налог нужно будет исходя из среднегодовой стоимости, которая ниже кадастровой. В апреле организации, выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение смогут подать заявку на участие в программе пилотного тестирования инновационной продукции на сайте МИК. А мы напоминаем, что с помощью моего дело бюро вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР. Подпишитесь на уведомления об учебных мероприятиях на сайте, присоединяйтесь к нам в соцсетях и будете в курсе. Желаем удачного дня!